Здравствуйте. Сегодня середина декабря, за окном мороз, но у меня вот такая маленькая тепличка, и посмотрим, что же в ней. Это она сооружена из двух коробочек из под творога, вот крышечка и такая же, такое самое донышко. На дно уложен мох влажный здесь же активи... здесь обычный древесный уголь вот. и что в ней находится вот эти плечки помните мы рассматривали с вами детку которая была сломана случайно и я показывала что на этой детке начали расти корешочки вот Она находится в том же состоянии, что и была, только зачатки корешков, никаких изменений нет. Ну, Может на миллиметр подрос листик за прошедший больше месяца. Вот, и в этой же тепличке у меня находится ростик дендробиума Нобили. Вот череночек его, вот такой вот ростик, где-то 5-6 сантиметров но пока пусть он растет еще маленький приживаемость маленьких ростиков у меня отвратительная поэтому я не спешу его высаживать в рот. ну вот такая тепличка легко и просто ее делать она очень удобная эти теплички можно ставить если здесь склеить скотчем вот, они более устойчивые будут, можно ставить одна на другую. Я выращиваю в таких вот тепличках, парничках, в вот деток орхидей. И также, также вот у меня здесь сидят листики фиалок тоже. Вот и все на сегодня. До свидания. До новых встреч.